Как нужно покатывать к хочу и попросить его помочь вам поиграть в гольф. Ненавязчиво подходите и говорите Молодой человек, вы не хотели бы сыграть со мной в голь? Видите? Он согласен. Пойдемте за ним. Он явно хочет сыграть с нами в гольф и ведет свой личный особо. Это, это я промахнулась. Я ему хотела клюшку свою показать. Ударить женщину! Я не хочу отправиться на тот свет раньше, чем я запланировала. А после этого ты встанешь? Эм. Ладно, я возьму ваши деньги. Вы старались. Она и вправду старалась, но ей не хватало самоуверенности. Споткнулась. Ничего страшного, бывает. Со мной тоже такое было. А? Ух ты, еще одна такая машина. Похоже, я перепутала. это был не мой бывший муж. Всем здорово. С вами Баба Розалина, и мы находимся в Grand The Doctor Online. GTA в простонародье. Именно здесь я смогла стать по-настоящему сильной и независимой женщиной. Только здесь я почувствовала силу и власть в своих руках. И сегодня я буду делиться своими женскими хитростями вместе с вами. Здесь я стала по-настоящему независима от мужчин и женщин. Я почувствовала легкость в своей жизни и почувствовала мощь. Вы можете подумать, что я работала женщиной по вызову. Да, это правда. Но вызывали меня не для того, чтобы предаться плотским утехам, а для того, чтобы ограбить банк после белого дня. Именно это была моя основная работа в эти нелегкие, суровые. Времена, Но я справилась. И я горжусь собой. И также я надеюсь, что я смогу гордиться каждой из вас, мои будущие вытрясыватели. На у меня находится более 100 тысяч долларов. Это мои первые крупные деньги в этой игре. И вообще в моей жизни. Всю жизнь я жила лишь на пособие по безработице. Но сейчас я чувствую. Я чувствую прилив энергии. Давайте я покажу, как все делается. Для начала вы встаете на дороге и просите мужчину вежливо отойти с его транспортного средства. Вот таким вот образом. Это очень вежливо и ненавязчиво. Вы садитесь на его транспортное средство и можете ехать. Если он поведет себя не мужским образом и начнет вас догонять, вы можете показать ему, как надо забивать гвозди. Вот так. Настоящие женщины умеют забивать гвозди кулаками, а он. Явно этого не может и не ценит. Теперь мы можем отправляться дальше. Давайте с вами прокатимся по ночному городу. Я сбил шлагбаун, и мне за это ничего не будет. Где вы еще сможете так повеселиться? Итак, давайте отправимся сюда. Как вы видите, здесь у нас камазик. Давайте его тормознем. Сделаем так называемый гоп -стоп. На самом деле, мне просто лень. Просто лень ввести машину, поэтому я буду ездить здесь. Как вы видели, за мою голову назначили 7000 долларов. Потому что я особо опасна и особо прекрасна. Именно такая цена за мою голову на черном рынке. Но я не горюю, потому что я смогу оправиться от любого негодяя, который посмеет напасть на меня. В Камазах путешествовать очень комфортно. Хоть мне и приходится сидеть на каблуках в присядку, ноги мои вкачаны и ничуть не затекают. Поэтому я с удовольствием катаюсь в камазах. Давайте сейчас выманим этого простодела из его машины. Потому что мне совершенно как женщине, потому что мне как женщине не нравится быть зависимой от этого мужичары. Пошел вон отсюда, любезный говносос. Вот так нежно мы садимся и едем отсюда нахер. Как видите, он поступает не мужским образом, пытается нас догнать. Говну следственно поступать не мужским образом. Ему я покажу, как забивать гвозди молотком. Видите, он пытается нас ударить. Негодяй. Ножкой, ножкой. Каблучком я пробила ему с А потом забила, забила, забила, забила, забила нахер все. Твои ублюдские гвозди. Что ж, я довольна результатом. Можно отправляться в путь. Полиция здесь не играет никакой роли, потому что, когда она пытается нас догнать, она лишь показывает свое ущербное моральное состояние. Потому что все знают, что женщины создания неприкосновенные. И мы сможем скрыться от этих тупоголовиц, просто лишь съехав под мост. Ведь они не в состоянии догадаться о нашем местонахождении. Вот таким образом мы останавливаемся здесь. Потому что мне не нравится... А, я застряла. Ничего страшного. Такое бывает с каждой женщиной, которая впервые за рулем. Я просто возьму другой грузовик. Пошел нахер, мудила. Итак. Что? Мне показалось, или у него был женский голос? Это очень странно. Эй! Это действительно женский голос. Похоже, мы с вами наткнулись на трансвестита. транс газ Сейчас мы его догоним. Точнее, ее. Я не знаю, как правильно называть таких женщин и мужчин, которые насильно кастрируют самих себя. Что ж, пошел бы ты нахер. Или ты. Ух ты. У нее вправду женский голос, а выглядит она как настоящий мужик. Нахер тебе яйца, если... Ух ты. У него нога так подскочила. Наверное, от того, что он себе хуй отпилил. Как вы видите, я смогла на со... заработать, я имела в виду заработать, вот на эту прекрасную машину. Это очень прекрасная машина, мне ее подарил мой бывший одноклассник, за одну услугу. Нет, не интимного характера. Ух ты, батюшки, какая музыка громкая, чуть не оглохла старая карга. Ладно, едем, я покажу вам свой прекрасный дом, на который я также заработала честным трудом. Как видите, водить я до сих пор не научилась, из-за этого меня бросил мой бывший муж. Но я не унываю, потому что я самодостаточная и сильная женщина. Бывший муж был вонючим Питером, как и вот эти особы. Вы видите, это мужчина в женских одеяниях. Даже я сказала бы в женских трусах. Я не приемлю такое. Так как я работала учительницей в начальных классах, постоянно со мной случались подобные истории, но я старалась избегать насилия. Но я покажу вам, как стоит поступать в подобных случаях. Я Отгоню свою машину, потому что она немножко мешает. Просто подходите и вежливо просите их разойтись. Пошли нахер! Все, мы свое дело сделали. Продолжим мою дорогу домой. За нами гонится полиция, но я не унываю, потому что я способна на развитие. Я Розалина. Как вы можете заметить, это мой дом. Он довольно высокий. Он мне очень нравится. Мне его подарил мой бывший сосед. Почему бывший? Потому что это его была квартира. Но он почему-то решил отдать ее мне, когда я пригрозила ему топором. Очень был странный мужик. Но добрый, я ценю это. А вот и моя уютная квартирка. Давайте вместе с вами посмотрим на все прелести этого жилья. Тут у меня диванчики, хороший ремонт, а самое главное, большие широкие окна. Как мы можем заметить, внизу вон ездят полицейские и не могут меня найти. Тупые педрилы. Смотрите, смотрите. Они вышли. Они вышли из машины и снова сели в нее И уехали. Потому что у них недостаточно мозгов, чтобы посмотреть наверх и увидеть, как я машу им по кошке. Тут вот у меня полно алкогольных напитков, но я за здоровый образ жизни, поэтому я выпью стакан зеленого сока. Если это вообще сок. Просто сосед, который здесь жил до меня, у него были очень шебутные детки. Может быть, это их отходы. Но ну, не знаю, сейчас узнаем об них. Ой, как кол в сердце зашел. Но мне понравилось. В следующий раз еще надо будет намахнуть. Иногда я люблю заниматься своими хобби. Иногда мне предоставляют подобные хобби сам этот мир. Например, как сейчас. Мне нужно нанести как можно больше урон транспорту или другим игрокам. За отведенное время я не сижу никого потому что я розалина самодостаточная и сильная женщина это у нас другой игрок сейчас мы ему покажем где тут ракете как вы видели это был не игрок это была женщина с очень очень большим уымем она убила нас но ну, бывает кем как говорится не бывает подобной херни полиция но я их не буду трогать потому что мне на них насрать я буду убивать простых ни в чем не повинных граждан они заслуживают смерти потому что я заслуживаю денег внимания и общения, как многие из вас поэтому будьте уверены в своих словах ну что ж я вроде бы на втором месте поэтому думаю что мне не стоит отчаиваться вы думаете что вот эта горящая машина просто кусок горящего железа это мемориальный костер, на котором можно танцевать сатанистские танцы. Правда, они будут длиться недолго, если вы будете долго танцевать. Вот к нам приезжают господа полицейские. У меня для них есть пирожок. До свидания. Ох ты, две гранаты бросила. Безбашенная я женщина, конечно. На то я и Розалина. Также здесь мы тоже сможем вместе потанцевать Костер пламени-огня. Отлично. Я горю, как настоящая леди. Моя одежда не разрывается на куски, потому что она сделана из углетитана. Я очень горжусь этим. А вот тут еще одни господа пожарные, которые все тушат. Я покажу им, что я самодостаточная и самовлюбленная, сильная, не эгоистичная, заботливая женщина. Боже мой, мой компьютер сходит с ума, но мне все равно, ведь я, самая настоящая Розалина, и смогу размотать шестерых ужасных ублюдков. Он ударил женщину непростительно. Фух, вроде бы порешали вопрос с моими друзьями. Скорой помощью ни к чему. Собственно, как и их деньги. Ладно. Я, наверное, разнесу в клочья вот эту пожарную машину, потому что на этой машине ездят люди, которые способны на такую подлость, как унижение беззащитных женщин. У нас движется машина, ее уже нет. Таким образом, Розалина показывает свою открытость к этому миру. Я всегда рада новому общению. Вы, наверное, уже заметили по моей одежде, что я... Сильная женщина. Ну, а также по моим размоткам злобных людей. Я, конечно, пытаюсь забраться на второе место, но чувствую, что я не успею. Машина объехала и сбила меня. Она должна быть уничтожена. Ух ты, б твою мать! Извините. Это не было предусмотрено, но я почему-то взорвала свою же гранату у себя же в юбке. Точнее, под юбкой. Ой, это же мой бывший муж. Я ему отомщу. Пошел вон отсюда! Он ко мне шлюху и проституток водил. Ты гвоздь в дом забить не мог! Скотина ты азиатская! Сейчас, вот так вот. Вот так надо забивать. Я каблуком больше гвоздей забила, чем ты молотком. Но молоток я тоже не исключаю. И сейчас покажу, что нужно делать с такими уморальными людьми. Вот так вот. Вот так. Я забиваю гвоздик в твою машину. А что ты можешь сделать? Ты можешь просто выпаляться на земле. Вот так. Вот. Это же любовник! Эх. Ну ладно. Он подарил мне незабываемые эмоции. Поэтому я оставлю ему машину. А вот этому говнарю который все, что сделал для меня, это давал деньги и жилье, он не заслуживает никакого поощрения. И его машина будет измята, избита, изувечена. А? ух ты, еще одна такая моя машина. Похоже, я перепутала, это был не мой бывший муж, а какой-то простолюдис. Извините! Все, поехали. Вот теперь он точно должен пострадать. Этот ублюдок не дарил мне цветы. А более того заставил страдать ни в чем не повинного азиата. Пошел вон отсюда, старикан. Он не мог даже позволить ничего. Еще полез на меня. Вот и беги. Я оставила ему жизнь, но машины ему не останется вот таким вот образом. Вот так. Не дарил мне цветы, ублюдок. Спал с азиатом или это я спала с азиатом, я уж не помню. В любом случае он заслужил то, что заслужил. Как я отдала ему 30 лет своей невинности. Говна, кусок. Вот так. Хер тебе, не машина. Хер тебе. А, не машина, блядь. Вот так. женщина добрая. я оставлю две эти машины оставаться здесь но поскольку они мне не нужны они отправятся на тот свет ох ты как бы вместе с ними не отправится отлично за нами едут улица Но это не очень хорошо поэтому мы просто избежим насилия и пойдем прогуляемся в парке потому что вот этот парк мне нравится больше всего я обожаю здесь гулять Многие говорят мне, что я очень сексуально выгляжу с золотым револьвером, поэтому я ношу его всегда в своей правой руке. Какой бы случай ни представился, я вынимаю его из-за пазухи и все время держу себя в руках. Все потому, что я сильная и независимая. Но я прислушиваюсь ко мнению других людей, потому что их мнение важно. Бабуля, я сейчас проведу тренинг специально для вас кофе вредно все верно зачем вы его уронили я конечно не пойму но оно вредно. ух ты побежала занятие спортом очень вредоносны для вашем возрасте ой прошу прощения старушка а вы встать сможете теперь она встала а после этого ты встанешь эм. ладно я возьму ваши деньги вы старались она и вправду старалась но ей не хватало самоуверенности знаете не хватало толчка Ух ты, полицейские приехали. Я не собираюсь с ними возиться, поэтому я, пожалуй, на своих ужасных каблуках, которые мне натирают, просто пробегусь. Пробежка в моем возрасте очень полезна. Возьмите девочки себе на заметку. Пробежка улучшает кровообращение. А также погони на машинах. Ух ты, меня обложили со всех сторон, но мне надо как-то выбираться. Вот, вот сюда на парковку заверну... Ой... Я разучилась водить. Ой, меня заметили. Ладно. Да, Свидули! Простите, пожалуйста, я не хотела! Что вы делаете со мной? Они преследуют беззащитную женщину. Но я самодостаточная. И могу себе позволить такие роскоши, как погоня. Вертолет прислали. И все? И все это ради одной меня. А, бывший муж! Он у меня дома. Что он там забыл? Роется в моем нижнем белье! Что? Я не могу зайти, он заблокировал дверь. Полицейский! Да там бывший муж мой сидит. Ладно, возьму его машину. Это моя машина, я ключи забыла. Да что ж вы стрелять-то сразу, вы послушайте хоть мои рассказы. Это ужасные люди. Пошли вы в жопу. Моя машина. Но теперь вот эта машина будет моей. Я заеду через гараж, пока они меня не видят. Вот так. А? Он и гараж заблокировал, сукин сын. Ладно. Шастные люди. Хватит меня преследовать, чуманчечие Попробуем от них оторваться. Как женщина сильная и независимая, я не боюсь. Я пробую. Я ищу вдохновение и новые эмоции. Эта машина ни на что не годится он купил эту рухли и променял ее на меня. Ужасная наглость, просто ужасная Давайте спрячемся вот здесь Вот, ой В этом туннельчике Кто-то там балагурит Ну ладно Подождем, когда звезды спадут Все уляжется Я, пожалуй, выйду из этой машины И немножко ее отреста Ой, меня заметили Гоним Полицейский, здравствуйте Чуть два человека его не сбили Хорошо, что я ему помогла а так бы тому чувачку суда было бы не избежать. Для меня никакой суд не страшен. Я сама себе суд. Потому что я сильная и независимая. Я могу справиться с любыми невзгодами, которые лягут на мои хрупкие женские плечи. Опять-то та бабка там была. Надо вернуться к ней. Господа полицейские, там же бабушка, которая... Вот она, перешла дорогу в неположенном месте. Из-за тебя люди могли пострадать, старушенцы. Это ненормальная. А, с ней я разобралась. Не делайте, как она. Потому что вы подставляете не только себя, но и других людей, которые за вас потом могут угодить в тюрьму. Или, еще хуже, в армию. Они вроде бы отстают от меня. Хорошо. Надо где-то заныкаться. Кстати, хорошая у него тачка вроде. Плохая. А вроде бы и хорошая. Колеса до сих пор не пробили. Вот это меня интересует больше всего. Колеса до сих пор не пробили. Вот это меня интересует больше всего. Сейчас нам надо где-то залечь на дно. Поедем в том направлении. Как видите, эти безмозглые полицаи даже не смогли заметить того, что я спряталась прямо здесь. О, я на кладбище. Наконец-то смогу заказать себе могилку на будущее. Так сказать, про запас. Где тут гробовчик? Вау. Так было задумано. Это шикарная парковка. А, вон он убегает. Он боится, что я начну с ним торговаться. Сейчас я постучусь. Нет, тут закрыто. Две дырочки им не помешают. Бегает. Он не хочет торговаться. Я ему покажу, что значит не торговаться. Эй, гробовщик! Иди сюда! Мне гроб нужен, твою мать! Пидоросня с косичкой. Ой. Упал, упал. На. Ударить женщину! Я не хочу отправиться на тот свет раньше, чем я запланировала. Потому что я самодостаточная и сильная девушка. И не надо мне указывать, ладно? Он, он не способен принимать серьезные решения, поэтому я пойду поищу более подходящего кандидата. Нет? Опять мой компьютер шалит. Я сильная и самодостаточная женщина. И я сама буду принимать решения. Я сама решу, когда отправиться на тот свет. Итак, сегодня я поучу вас, как играть в гольф. Кладбище очень похоже на гольф-поле, поэтому именно здесь нужно искать богатенького, симпатичного миллионера, готового сыграть с вами в гольф. Итак, вот сидит один, плюгавый. Сейчас, Сейчас я вам покажу, как нужно подкатывать к богачу и попросить его помочь вам поиграть в гольф. Ненавязчиво подходите и говорите... Молодой человек, вы не хотели бы сыграть со мной в гольф? Видите? Он согласен. Пойдемте за ним. Он явно хочет сыграть с нами в гольф и ведет свой личный особ. Это, это я промахнулась. Я ему хотела клюшку свою показать. Он, наверное. Он описался кровью. У него явно проблемы с простатой. Такой мужчина нам не подходит. Пойдемте искать более перспективного хлопца. Вот. Сидит один. Но у него есть невеста. Как ее прогнать? Все очень просто. Эй! Ой, я промахнулась. Она разбегается. Ты его спугнула, сучка! Ладно. Она его напугала, из-за чего он не смог поиграть с нами в гольф. Но это не проблема, потому что мы отправляемся дальше а! у него бензопила Ой, это не бензопила боже мой ты меня обманул да пошел ты по, по делом тебе засекла полиция мне надо бежать боже мой я вам не леди гага чтобы скакать на каблуках по грязи район. Подкатываем к этому негру. Он убегает. Он зовет нас играть вместе с ним. Ну, ладно, он слишком страшненький. Я не буду его трогать. Вот. А, это моя соседка Зоя. Боже мой, Зоя, как ты поживаешь? Выходи, давай поговорим с тобой, Зоенька. Зоенька, как ты поживаешь? Расскажи, как там муж твой. Вот это побежала Зоенька любит со мной играть в пробежку, и я бегаю вместе с ней. «Давай, побежали! Е -е -е -е Боже мой, она свернула. «Давай, побежали, побежали! Побежали! Прости, доченька! Побежали, побежали!» Боже мой, она опять побежала. У нее явно проблемы с памятью. «Ты уже бежала сюда, моя Зоенька. Споткнулась. «Ничего страшного, бывает. Со мной тоже такое было!» «Со мной тоже было такое!» «Ладно, пусть бежит. А мы пойдем искать перспективного молодого человека». Итак, давайте посмотрим. О, именно он мне нужен. Вот этот суровый полицейский. Он будет наказывать меня по ночам. Здравствуйте, мой юный друг. Вы не хотели бы со мной потренироваться в спорте? Он хочет, явно хочет. Да, я хочу. Ой, вы что толкаетесь, мужчина? Так не ведут тебя. Боже мой, у него пистолет. Боже мой, он не заслуживает нашего внимания. Он явно бесполезный кусок говна. Потому что так настоящие мужчины себя никогда не ведут. Не поднимайте курок на женщину. Еще один. Еще один. Я ему покажу. Сейчас я ему покажу. Ты, выходи на честный бой. Ох ты, он тут. На, на. Простатку ему. Оч. У тебя теперь тоже проблемы будут, потому что нечего на меня лезть. Пошел нахер он первый начал почему почему вы на меня охоту развели полицейских вот видите какой произвол творится в нашей стране голосуйте за меня розалину и тогда я вам покажу что такое настоящая жизнь давайте спустимся сюда и просто немножечко так сюда не пройти с молотком может я смогу гвозди вытащить не ладно они все равно безмозглые тупые твари и найти нам Ладно, они все равно безмозглые, тупые твари и не смогут нас найти. А если подойдут, получат пулю промеж глаз. Подходи давай! Подходи! Я жду тебя. Я жду тебя, Розалина ждет тебя. Подойди, только сунься сюда, и ты получишь свою долю свинца. Подходи ко мне, мой сладенький, подходи. Как видите, своими ужасными шумовыми колебаниями я их спугнула. Теперь я смогу спокойно, легкой, непринужденной походкой выйти отсюда и отправиться по своим делам. Господа полицейские, может я смогу замутить с кем-то из вас? Сможешь ли ты сбить меня? Настолько ли ты силен? Видите, он даже не осмеливается тронуться с места, потому что он знает, что настоящую Розалину лучше не злить. Пусть он... Тройный, красивый, молодой полицейский, но я лучше, чем он. Я сильный. простите, мужчина. Видите, он тоже не может на меня наехать, потому что я настоящая Розалина. Батюшки! Он сбил меня. Это непозволительно. Что ты тебе позволяешь! Ты должен гореть в аду, слышишь? Гореть! Я ненормальный, вот. -ля -ля -ля. Опа! А ты мила, Ты что, дурачок? Зачем вы стреляете? Я просто. Я просто была не в себе! У меня провалы в памяти! Бедную Розалину, Опять нас Ну ладно, с неграми лучше дело не иметь, у них всегда может быть пол за пазухой. Вот видите негр? Я к нему не буду подходить, он слишком опасен для меня. А вот этой женщиной я, пожалуй, пропишу хед Нефиг ходить здесь и расхаживать в своей юбке. бежит спортсменка. Побежали. Ладно, нахер ее. У нее рука в заборе застряла. Я ей помогла. Я ж тебе помогла. Бесполезная женщина. Спортсменка, она побежала. Побежали вместе с ней. Бежим, Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим, бежим. Я ее обогнала. Она не спортсменка. Она только в инстаграме спортсменка. Скажем нет инстаграмщицам-тпшницам. Смотрите, качок. Он ударился об турнике, а ты не качок. Яйца тебе ни к Я их заберу с собой. И ты будешь вечно страдать. Твои мышцы тебе больше не помогут. Что ж, я думаю, что на сегодня... Урок окончен. Спасибо всем за внимание. С вами была Баба Розалина. Я надеюсь, вы поставите лайк и будете ждать следующую серию моих уроков по воспитанию детей и кулинарии. Всем чмоки в попе.